Я любил и женщин, и проказов, что не верил, то новая была. И ходили устные рассказы по району про мои любовные дела. И однажды как-то на дороге рядом с морем с этим не шути. Встретил я одну из очень многих по району на моем, на жизненном пути. Ну по ей в подарок нужны кольца, коньяки духи из первых рог, а взамен немного удовольствия от ее сомнительных услуг. «Я тебе!» – она сказала, Вася. Дорогое самое отдам, Я сказал, за сто рублей согласен, Если больше с другом пополам. Женщины, как очень свои кони, Надо бы закусить эту а дела. Может, я чего-нибудь не понял, Но она обиделась, ушла. Через месяц улеглись воронения, Через месяц вновь пришла она. У меня такое ощущение, что ее устроила цена.